Все люди исчезли. Остались только вы. Ваши мысли, чувства, эмоции, фантазии. Они увеличились до размеров планеты. Разные части вашего мозга превратились в огромные континенты. И теперь каждое негативное переживание становится крайне масштабным. Ой, что-то кольнуло в бок. Еще раз. Это поток астероидов. Они врезаются, сжигают деревья и цветы. Погибают животные, которым было так хорошо с вами. Даже насекомым и рыбам негде спрятаться. Появляется обида, злость. Давление внутри растет. Закипают ваши вулканы. Гнев захватывает все вокруг. Жить на этой планете стало практически невозможно. В воздух поднимаются тучи пыли, закрывают солнце. Наступает истощение, апатия. Может быть, чувство вины. Чтобы восстановиться планете, то есть вам, понадобится много времени. Чем больше концентрируешься на себе, тем масштабнее становится гнев, и тем жестче последствия. А какая альтернатива? Представьте другую ситуацию. Вы превратились в крошечную песчинку, внутри которой почти ничего нет. Это волшебная песчинка. Она может наблюдать, чувствовать, радоваться и грустить. Но мир в тысячи раз больше нее. И погрустив пару секунд, она снова переключается на то, что происходит вокруг. Потому что невероятный, красочный мир ей интереснее своих переживаний. Ее эмоции не в состоянии задерживаться надолго, потому что все вокруг постоянно крутится, меняется, что-то происходит. И это увлекает намного больше, чем вариться в собственном раздражении, накапливать его, терять контроль. Так что же конкретно сделать, чтобы выйти из состояния злости, не доводя себя до предела, когда уже не можешь сдержаться? Первое. Как только появляется раздражение, не погружаться в себя, не накручивать, не подкармливать темные фантазии. Все внимание на внешний мир, на людей вокруг. Не вовнутрь себя, а вовне, как делает та волшебная песчинка. Второе. Изо всех сил сосредоточиться на рациональном. Почему так происходит? Из-за чего этот человек так делает? А что я делаю? Если злишься на человека, поговорить с ним об этом. Если злишься на ситуацию, посмотреть на нее детальнее, со стороны. Сделать это, пока мозг не ушел в эмоциональный водоворот. В результате все внимание сосредоточится на логике. А логика не терпит гнева, только холод и спокойствие. Она поделится этим спокойствием с вами, и совсем скоро вы сможете посмеяться над ситуацией с легкой душой. Вы уже проделали нечто подобное в вашем приключении. Осталось капельку закрепить эту способность в жизни.